Добрый день! Сегодня мы разбираем тему преимущества VIP-пакетов и какие бывают VIP-пакеты. Как это все увидеть? Заходим в настроечки, открываем кабинет VIP. Что мы видим в кабинете VIP? Здесь покупка VIP, статистика VIP, покупка лимитов и ваш спонсор. Значит, смотрите, статистику VIP могут видеть только клиенты или партнера VIP. Как купить э, пакет VIP? Для этого мы нажимаем «Покупка VIP» и вот дальше мы видим мой текущий пакет фрея. Его можно сменить, его можно продлить и так далее. Дальше, какие же бывают пакеты? Пакет бывает Pro, Ultra и Maxi. Соответственно, вы сюда зайдете и посмотрите, какие цены. В зависимости от того, чем больше срок, тем выгоднее оплачивать. Дальше. Внизу четко прописаны преимущества тех партнеров, кто имеет пакет V. Я думаю, что вы с этим сами ознакомитесь. Думаю, что данный ролик был полезен. До новых встреч. С вами была Галина Лапика.